Приветствую вас, дорогие гости и зрители канала Секреты Ютубера. Сегодня я хочу с вами поговорить о возможности проверки орфографии в программе Adobe Premiere Pro. Кто следит давно за каналом, наверное, видел. Уже не так давно я рассказывал, немножко затрагивал эту возможность в одном из своих уроков, который был посвящен субтитрам автоматическое создание субтитров в программе Adobe Premiere. Я сейчас вставлю, напомню вам немножечко, что было в этом уроке. Ну, полностью вы можете смотреть вот этот урок на подсказку обратить внимание. Кто не смотрел, посмотрите. Кто забыл, можете полностью пересмотреть этот урок. Но суть в том, что, да, в программе Adobe Premiere Такая возможность появилась? Появилась, но, правда, с единственной оговоркой. Что это за оговорка, в чем проблема и как ее решать? Смотрите дальше. А мы пока приступаем. Если урок вам покажется интересным и тем более полезным, но ну, вы сами знаете, что делать. Лайк, подписка, все такие дела, колокольчик. Ну, чего вам объяснять? Давайте лучше смотреть. Как работает у нас система проверки орфографии? Ну, по сути, это не только проверка орфографии. Она проверяет и грамматику, и пунктуацию, и даже где-то, может быть, подсказать по стилю речи. Все это дело открывается, естественно, в панели e «Essation Graphics», то есть расширенная графика. На вкладках «Caption» и «Transcript» у нас, собственно говоря, новый текстовый редактор, ну, естественно, раз это и редактор, значит, он позволяет нам писать текст. Любый текст нужно как-то проверять. Потому что неграмотно выкладывать те же самые субтитры или вообще какие-то подписи делать, но это такое себе. Не особо уж лицеприятно и читать, и тем более смотреть. А что греха таить, наш великий и могучий русский язык порой бывает настолько великий и могуч, что превосходит наши с вами возможности в его понимании. Так вот, смотрите, вот идет в тексте подчеркивание красным, соответственно, проверка орфографии работает. Она работает и на вкладке «Транскрипт», и на вкладке Caption. Отвечает за нее вот на этих трех точках параметр «Чек спилинг». Можно зайти еще в, проверку, в настройку проверки орфографии. И вот здесь как раз вот да, мы можем выключить ее. Русский язык и вообще язык проверки определяется автоматически в зависимости от того, какой язык у нас используется в тексте. Но вот здесь можно обучать словарь, то есть пополнять новыми словами и так далее, тому подобное. Но есть тут одна такая вот неприятность. Ее я заметил еще в прошлом уроке, что эта проверка орфографии почему-то никак не работала, а выдавала сплошные ошибки, подобные тем, которые вы сейчас видите. Что я могу сказать? Было очень непонятно, и я кинулся, ну, как обычно, кинулся на поиски. Тем более, что я обещал, что с этим мы разберемся в дальнейшем. Таково было мое удивление, что ни русскоязычный сегмент интернета, ни англоязычный толком ответа не давал. Да, вопросы в англоязычном э, интернете были, вот э, с русским как-то вообще. То ли никому проверка орфографии не нужна, то ли все пишут, а бы, как, или вообще не пишут. Сука! Потом в ходе разбирательств я, к сожалению, понял, что языковые пакеты, которые мы с вами поставили для субтитров, они никак не влияют вообще на проверку орфографии. Чего, блядь? То есть от слова совсем. Что их, что их ставили мы, что не ставили, орфография не работала. В ходе некоторых разбирательств и изысканий получилось установить что? Что оказывается орфография работает на основе того движка, который стоит в самой системе Windows. В принципе логично. Но опять засада. По умолчанию в 11 Windows, который сейчас у меня и работает, Никакого движка для проверки орфографии вообще нет. Вы что, с ума сошли, что ли? Стало быть, необходимо было найти что-то такое, какое-то средство, установить его в систему, чтобы проверка заработала. Долго ли коротко? но, ну, в общем, все это было найдено, установлено, и, ну, и теперь работает. Ну, а теперь как все это вам решить, если вам проверка орфографии, пунктуации и прочей-прочей-прочей грамматики? Требуется. В общем, тут есть два варианта. Для тех, кто любит мучиться, сам копаться, проводить изыскания. Ну, тут я вам скажу Google Помощь. Для тех, кто хочет побыстрее все это сделать и не заморачиваться, ответ очевиден. Просто идете на мой аккаунт, пустите, заходите в одноименный пост. Проверка орфографии в Adobe Premiere Pro. Ну и тут.. Собственно говоря, уже инструментарий необходимый имеется. Скачивайте, устанавливайте и пользуйтесь. И проверка у вас будет работать в любом текстовом редакторе, не только в Adobe Premiere, да, даже в Microsoft Word, в блокноте, ну или в DaVinci Resolve, если вы там работаете. Ну, в общем, что хотелось сказать, показать, я вам сказал, показал. На этом, думаю... Стоит и распрощаться пока. Ну, если вам все-таки понравился урок, естественно, ставим лайк, колокольчик не забываем, подписываемся на канал, кто еще не подписался, то ну, пишем комментарии. Да, и вообще, напишите в комментарии, вот прямо сейчас, пока не отошли далеко, часто ли вы используете проверку орфографии в системе Windows, ну, или вообще в монтажных программах, требуется ли вам такая система. Будет очень интересно, много ли таких же, как я, которые используют проверку. Я с вами пока прощаюсь. С вами был канал Секреты Ютубера. Всех вас люблю. Обнял, поднял.